Здарова, бандиты! С вами Панда. Как и обещал, периодически буду делать аналитику интересных мне каналов. Если вы хотите, чтобы я проанализировал ваш канал, то он должен быть суперинтересным и мне понравится. Не нужно писать мне в личку, я все равно не возьму. Я могу проанализировать или за деньги, или то, что мне самому понравилось. Можете называть меня коммерческим человеком, но я считаю, что это правильно. Мое время не должно пропадать даром. Так вот, один из моих заказчиков, людей, которые купили у меня рекламу, вот. Я решил, боже мой, для него в, такой, в качестве бонуса за хороший канал сделать аналитику, да, рассказать про канал и показать, как зашла моя реклама на его канал в том числе. Итак, на данный момент его реклама вышла в двух роликах. Это два ролика Rampage Top 10 И они пока еще не набрали. То есть они пока 32 и 38 тысяч просмотров. В целом же Rampage у меня наберет 181, 120, ну вот около, наверное... Это старая, давай какой-то есть, что-то посвежее в плейлистах. Вот, ну вот что-то посвежее есть, какая-то рампага. Подожди, только без звука давай. А, 57. Ну то есть в среднем у меня рампаги 1070 набирают. Так вот у меня точной цифры нет. То есть пока что вот он, он получил, скажем так, где-то процентов 60 от того, что он получит. И остальное он получит еще, потому что рампаги еще наберут, его реклама будет. А как размещалась его реклама и о чем канал? Почему хорошо зашло? Размещалась реклама в конце. Это дешевле, чем в начале, но это заходит нормально. Вот, вот так вот. Канал у него про страшные штуки. Давайте кусочек посмотрим. Прессия Некоторые, кто знает. Что ж, добро пожаловать на мой канал. Итак, сегодня мы поговорим о загадке Тунгусского метеорита. Во-первых, в канале есть стиль. То есть используются, конечно, ну как бы чужие какие-то нарезки. И чужие видосы, да. А в направлении реки под каменной тунгуской виднелась как будто сплошная серебристая стена. И... Но обратите внимание, да, монтаж сделан очень хорошо. То есть, ну для того, для вот для проекта, который на YouTube авторский, да, как бы вот эти вот куски нарезки чужих фотографий, но это сделано хорошо, это смотрится. Это смотрится, вот такой стиль изображения, во-первых, не будет проблем с авторскими правами YouTube, если кто-то там лично не заявит, да, а во-вторых, все смотрится очень хорошо. Вот, то есть это хоррор-канал, грубо говоря, да, можно так его назвать. По моему совету, здесь скоро будет и интерактив, то есть теперь уже подписчики могут слать свои истории. И, собственно, с двух реклам в конце ролика он получил, На пустой канал, повторюсь, да, 1200 подписчиков, вот, и получил, ну вот 5, вот 4, вот полторы, вот там 800, 600 тысяч просмотров. Вот, то есть он получил первый просмотр, первых подписчиков. Чем хорош канал? Давайте сразу, да? Хотя хоррор-каналов много, но здесь все ролики выдержаны в одном стиле. То есть они выглядят хорошо. Они все, то есть не, не в разнобой, а у него одна и та же превьюшка, да? одни и те же шрифтики, но это все в одном стиле, это смотрится очень хорошо, очень хорошо смотрится в одном стиле, вот. во-вторых, да, приятный голос, нормальный абсолютно, хорошая музыка, хорошая музыка, конечно, на заднем плане, ну и соответственно, единственное, к чему у меня есть как бы вопрос, да, это может быть вот к аватарке, потому что она непонятно, что это про хорроры, да, что-то вот, вот с аватаркой, то есть здесь, ладно, Стефан Джем, как бы, ну, тайная мистика, черт с ним, пусть будет так, да, ну, опять же кого то слендермена бы сюда знаешь, что на задний план так еле-еле видно, но чтобы было видно, что это слендер, ну там типа что-то есть, да? Вот, вот аватарку, да, я бы поработал над аватаркой Вот, в целом же у него нормальный старт абсолютно, абсолютно и разница только в том, что если бы он стартовал без рекламы совсем то у него бы сейчас, вот так как у него начале было там по 10, по 15 там, просмотров, да? и соответственно, ну очень сложно понять нравится он аудитории или нет, когда у него такие просмотры а здесь сейчас он имеет вполне себе подожди, опять я опять тот же ролик открыл Опять же, есть комментарий, парень молодец, видишь, то есть, ну, вот уже аудитория пошла, кто от панды лайк, все дела, вот, то есть аудитория уже пошла, вот, вот это, я считаю, очень хороший пример канала, во-первых, не, не самая, то есть, идея, конечно, уже снимали хорроры, да, идея, казалось бы, но, тем не менее, он и по поисковым запросам может вылезать, потому что у него Тайна 914, да, или там Бермудский треугольник. Вот, то есть там «Тайны московского метро». Это так или иначе, можно вылезать по поисковым запросам. Плюс хороший интересный контент. Я думаю, что если парень не забросит, если будет заниматься, если будет хотя бы потихонечку пиариться, то ну, перспективы у канала есть. Мне, например, очень понравилось. Просто вот из того, что мне кидали за последние на месяцы три, это самый топовый канал, честно скажу. Действительно интересный и не что-то заезженное. И, в принципе, тема интересная всем. Да, то есть, конечно, некоторые боятся хоррор, но все нас смотрят. да. Некоторые не боятся и смотрят. Короче, это, это очень клево. А, не стоит, конечно, тырить идею, теперь в наглую бежать, да, да. тем более у вас так один в один и не получится. Но, как бы, ну, делайте вывод, что интересные какие-то вещи можно всегда найти даже в нишах, которые, казалось бы, забиты-перезабиты. То есть, даже вот взять там котиков, да, там топ-5 красивых котиков, но это же до сих пор люди смотрят, понимаешь. Казалось бы, все уже видели котиков, все уже там знают про, там, тайны московского метро, хотя я уверен, что вы, может быть, и не знаете, да. Но, блин, это заходит, это заходит. Мы же тоже, я же на канале про туда тоже не снимаю что-то супер новое, супер такое. Но это же заходит, ну в чем проблема? Это всегда будет актуально. То есть мистика, это, это, это хорошая тема. Она не для всех, она немножко сложная с точки зрения найти рекламодателей, безусловно. Вот. Но если вы хотите как хобби снимать интересные видео, чтобы это заходило, иметь какую-то аудиторию, которую потом можно будет как-то по-другому монетизировать, по-моему, это отличная идея. Вот. Так что я Сергея похвалил как бы, я считаю, что вот здесь только надо аватаркой поработать. По поводу работы с аудиторией, да, пока, пока что, конечно, я в ВК это не самый лучший вариант, да, но он уже начал работу с аудиторией, то есть я ему а, предложил какой-то сделать интерактив, и вот у него уже вышел первый ролик, где он говорит, что истории отправляйте сюда. То есть ну, для начала этого достаточно. Потом какая-то группа ВКонтакте сюда заедет, да, с какими-то страшными там историями, фактами, еще чем-то. Это все можно будет как-то... Совместно двигать. Но я считаю, что для старта, хотя бы уже отсылать свои истории, он предлагает, это уже, ну, для старта это вполне это хорошая идея интерактива. Вот. Так что теперь, ребят, кто берет пиару, у кого достойные каналы, я буду с удовольствием, наверное, делать обзоры, если вы будете не против. Ну, вот в этом случае канал действительно достойный.